приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и вы смотрите первое видео на моем канале которое посвящено планете Плутон и его переходу из знака Козерог в знак Водолей сегодня мы с вами поговорим о Плутоне и революциях как Плутон влияет именно на те ситуации которые связаны со спокойствием и безопасностью в мире и в дальнейшем я планирую снять еще видео о Плутоне, и мы будем анализировать на какие еще сферы жизни и, в принципе, явления в обществе влияет переход данной планеты. Также напоминаю, что на моем канале есть другие интересные видео, которые объясняют те перемены которые происходят в мире, начиная с 2020 года. Так что обязательно посмотрите, на эту тему есть отдельный плейлист. Ссылочку я обязательно оставлю внизу под этим видео. Почему же Плутон является значимой планетой в астрологии, и почему ему стоит уделять внимание, особенно его моментом перехода из одного знака в другой плутон это самая отдаленная планета солнечной системы и он связан с такими понятиями как перерождение разрушение старого это планета которая связана с огромными финансами ядерным оружием в принципе с любой опасностью катастрофами но в то же время это та планета, которая разрушая старое, отжившее, создает свободное пространство для того, чтобы на это место пришло что-то новое. То есть это у нас такой предвестник очень-очень больших перемен. И если мы посмотрим на карту астрологическую любых значимых мировых событий, когда происходили масштабные и глобальные события, то однозначно обязательно в этом всем участвовал Плутон. Плутон является еще и такой значимой планетой в астрологии по той причине, что его скорость движения очень мала. Он проходит все знаки зодиака за 250 лет. Для сравнения Солнце делает все то же самое за один год. Сейчас Плутон находится в Козероге. Он перешел в этот знак в январе 2008 года и пробудет он в Козероге по январь 2024 года но важно то, что такие медленные планеты совершают переход из одного знака в другой постепенно поэтому он в марте 2023 года на время заглянет в Водолей и потом будет еще возвращаться в Козерог Поэтому 23-й год является таким промежуточным между окончательным переходом Плутона из одного знака в другой. Соответственно, в астрологии вот такие очень медленные планеты играют самую большую и глобальную роль, поскольку у них есть возможность и время показать все спектры своего влияния и совершить очень глобальные и ощутимые перемены. Почему же я решила записать видео о Плутоне в 2022 году, спросите вы. И это вполне логичный вопрос, ведь Плутон начнет, скажем так, соприкасаться со знаком водолей только в 2023 и 24 году. Но на самом деле есть очень веская причина. Говорить о Плутоне уже сейчас. Ведь э, его важной такой характеристикой является то, что он очень ярко проявляет себя на выходе из знака. Именно проходя последние градусы любого знака, он будто бы доделывает какую-то очень важную масштабную работу, которую начал э, делать во время вхождения в этот знак и продолжал выполнять эту работу, пока шествовал по этому знаку. И именно вот в периоды прохождения Плутона по последним градусам происходят очень значимые события, которые на самом деле вписываются да, в историю. И поэтому мы с вами в этом видео поговорим о том, какие события дал Плутон, прошлый раз, когда он выходил из знака Козерог. И это даст нам уже представление, да, что мы можем ожидать от его выхода в этот раз. Итак, в прошлый раз Плутон проходил по последним градусам знака Козерог в период с 1775 по 1777 год. И в это время как раз-таки разворачивались те коллективные процессы очень активно которые назревали долгое время что очень характерно для плутона в последних градусах будто бы что-то созревает накапливается и затем с очень большой разрушительной силой которую невозможно удержать все-таки находит реализацию к тому же такой важный момент что козерог это у нас знак земной и он часто ассоциируется именно с темой гор, с какими-то природными катаклизмами, которые имеют отношение к Земле. Например, землетрясение. И бытует мнение среди астрологов, что когда Плутон проходит по последним градусам Козерога, он может вызывать, провоцировать как раз-таки природные катаклизмы, землетрясения и... Вот эта разрушительная сила Плутона через природу находит свое выражение. И мы в этом видео разберемся, так ли это. Мы посмотрим, есть ли этому подтверждение, если анализировать события прошлых лет. И действительно, заглянув в историю, мы с вами обнаружим, что как раз таки вот в этот период с 1775 по 1777 год люди начали сильно интересоваться политикой и были вовлечены в политические процессы плюс для этого периода были характерны полярные взгляды на политику да и соответственно это сталкивало людей между собой плюс ко всему в этот период люди были готовы бунтовать и высказывать свое недовольство, так как они ощущали свое право и даже свой долг в этом, чтобы выразить свое мнение и свое несогласие с теми или иными темами. В этот период очень активные процессы происходили в Российской империи семьдесят пятом году произошла административная реформа в семьдесят седьмом году бунт крымского хана и его успешное подавление суворовым но не только в российской империи были перемены они были по всему миру в частности в польше дании швеции вьетнаме и ряде других стран произошли смены правительства и Соответственно, даже формы правления менялись. И, конечно же, мы не можем утверждать, что последние градусы Козерога будут давать прям повсеместно такие события в современном мире. Но, тем не менее, это дает основание полагать, что все-таки власть в мире в этот период будет меняться. Было еще одно очень значимое событие, которое произошло в то время, а именно... В 1775 году длительный конфликт, который был между представителями американских колоний и правительством Англии, перерос в настоящую полномасштабную войну. И именно это привело к тому, что 4 июля 1776 года была подписана Декларация о независимости США. И по сути у нас возникла... Новое государство, новая сверхдержава. То есть, в принципе, мы можем говорить о том, что Плутон в последних градусах Козерога не только разрушает, но и создает что-то новое и масштабное по своим размерам, что, в принципе, соответствует да, и масштабам самой планеты Плутон. В то же время во Франции... Зрело массовое недовольство монархией, и настоящий ящик Пандоры открылся, когда Плутон уже перешел в знак Водолей. И именно в тот период зародилась французская революция с ее очень красноречивым девизом «Свобода, равенство и братство», что очень и очень соответствует духу знака водолей как видите революции и народное ополчение даже войны очень характерны для прохождения плутона по последним градусам козерога но отличительно все-таки особенностью является то что именно в этот период в сознании людей происходят очень большие перемены и люди начинают ощущать готовность менять старые порядки на новые и они готовы в этом плане идти до конца и важно то насколько государства проявляют гибкость и насколько они готовы внедрять те перемены которых требуют люди если анализировать опыт прошлых лет то именно вот те государства которые внедряли перемены первыми, выигрывали от этого и становились в дальнейшем экономически развитыми и успешными. Те же государства, которые перемены блокировали, они сталкивались с безработицей и финансовым кризисом. Я уверена, что вот сейчас вам уже легко провести параллели с современными реалиями. Однако, повторюсь, мы, конечно, не прогнозируем повсеместное свержение власти, но, тем не менее, эти данные дают основания полагать, что в период с 22 по 2024 год в мире будут происходить глобальные перемены. В том числе стоит упомянуть, что Плутон имеет прямое отношение к финансовой ситуации в мире, ее стабильном положении или не очень стабильном положении, и вот как раз периоды смены знака Плутоном являются крайне нестабильными для банковской системы, а также для фондовых рынков. Это период, когда крупные игроки могут уходить из рынка, и на их месте появляется кто-то новый. В этом контексте, я думаю, все помнят кризис 2008 года, а ведь тогда Плутон перешел в знак Козерог. Таким образом, я думаю, сейчас вы уже понимаете, что каждые 20 лет, когда Плутон меняет знак, в обществе происходит перестройка. И мы с вами сейчас свидетели как раз-таки вот такого рода перемен. Конечно, по Плутону перемены происходят глобальные, и на них нельзя повлиять но все же я снимаю это видео с той целью, чтобы вы понимали, какие перемены происходят сейчас в мире, были, что называется, на волне, ну и плюс, в первую очередь, конечно же, внутренние были открыты к этим переменам и были готовы их впускать в свою жизнь, а это очень и очень важно. Моральный настрой и готовность шагнуть в новое, это сильно упрощает, как раз таки э, э, то, как человек переживает перемены, связанные с Плутоном. С 2022 года мы с вами входим в турбулентную зону, которая будет э, влиять по 2024 год. И именно с окончательным переходом Плутона в водолей мы с вами прочувствуем э, очень интенсивные изменения в мире и в обществе которые связаны как раз таки с той самой эрой водолея те все процессы которые должны происходить они будут происходить очень стремительно в первую очередь это революционные порывы но также и свержение любого диктата и любых тоталитарных режимов именно на это будет направлена основная часть усилий всего общества к тому же в этот период будет очень важно каждому человеку иметь свободу самовыражения и как следствие это может давать принятие каких-то новых законов, которые связаны с легализацией тех моментов, которые ранее были под запретом. Я напоминаю вам, что энергии Плутона в первую очередь несут с собой психологическую внутреннюю трансформацию. Поэтому качество перемен, которые будут происходить в мире, зависит от качества нашего внутреннего духовного развития и от качества развития общества в целом. То есть на самом низком уровне Плутон в Водолее может давать массовые беспорядки, беззаконие, но на гораздо более высоком уровне это может быть новый порядок, который будет гарантировать свободу самовыражения и проявление индивидуальности каждого отдельного человека в обществе, его право, быть собой и выражать свое мнение. К слову, Плутон не любит полутонов, он их не приемлет, поэтому в этот период будут кардинальные течения иметь место. И причем человеку нужно будет занять определенную позицию в это время. Нейтралитет недопустим, то есть нужно будет четко обозначить, какую сторону ты принимаешь и какие идеи тебе близки. тоже же касается природных истекийных бедствий, которых я упоминала в начале этого видео, то Плутон в Водолее связан с засухами, с теми моментами, когда люди даже меняют свое место жительства в связи с тем, что меняется климат на той территории, на которой они находятся. В первую очередь это касается прибережных зон. Оттуда могут э, люди переселяться в связи с э, тем, что там активно будет меняться климат. Однако, несмотря на то, что последние градусы э, знака и его прохождение Плутоном являются очень разрушительными, эти разрушения имеют больше политический, экономический характер. Э, а не природный. Проведя исследование, я пришла к выводу, что природные катаклизмы происходят в эти периоды в такой же степени, как и в другие. Поэтому здесь больше работает именно то, какие перемены происходят в обществе. Но в целом не революциями едиными отличается Плутон при смене знака, Поэтому планирую снять еще отдельные видео на эту тему. Если вам интересно, то обязательно дайте знать в комментариях. Спасибо большое всем за внимание. Напишите, как вы ощущаете переход Плутона, Водолей, какие внутренние переживания и эмоции вы испытываете. Будем с вами на связи. Всем пока-пока.